Хорошие иди сюда, она хочет подарить тебе большое поцелуй. Иди. Не слушай ее, она ведьма. Я думаю, тебе стоит убить. Озорвать ее вскрыть и сожги ее соски. Будь хорошим. Принеси мне виденские фрукты, а то мы о моем. Я I'm not Я if you're Здравствуй, маленький тост, ребенок, я понимаю. Так да. понимаю, вы испытываете какое-то сырки на ощущения. Какие-то мерзкие битвы. Рехера. Забудь одним, да, но... Можем это исправить. О, мы можем это исправить. У нас есть машина для хикселяции мозга, сэр. Тебе это понравилось, да? Отлично, отлично, скажешь, да. Звучит 941 для вас, сэр. Хорошо, тогда, сэр. Мы увидимся с вами. Помните, сэр, что мы хорошие звери. Хотим помочь вам, сэр. Возьмите взять эту карточку. Почему мы не взять два? Есть предложение. О, это такая шутка. Мы же не в шортах. Это не совсем подходящая погода для этого.